Ну чё, ребятушки, всех приглашаю на премьерку к себе. Сегодня у меня премьера будет на канале, вот, друзья. Но ну, а так пока что вы будете ждать ее два часика. Можете посмотреть вот это вот видео. Вот видите, какая таежная колбаса называется? И попускать слюнки, друзья. Это у нас Сахатик, вот. Так что давайте, ребятулечки, пускаем слюнки, собираемся ко мне на премьеру, дружненько посмотрим, она там будет идти примерно час, час, наверное, десять будет идти. Посмотрим, нагоним мне время, друзья, поставим лайкосики, поставляем комментарии, познакомимся в чате онлайн. В комментариях будете общаться там, подпишитесь друг на друга. Ну а так вот, пускаем слюни, друзья. Вот, таежная колбаса, охотничья. самая натуральная, ребята, что есть. Вот, смотрите. Кто знает, тот меня поймет. Соленый. Вот, сейчас я его нарезал, короче, в морозилочку положу и буду есть как строганиночку, друзья. Давайте ставим лайк. Пока.